Такие далекие джунгли. Книга из серии «Картинки-липучки». С забавными фигурками-липучками так весело играть. Раскра... Рассаживая животных на страничках, ты подберешь для них лакомство и подходящее занятия. А ты ищешь для каждого домик и придумаешь много интересных историй. А еще животные фермы дадут себя погладить. Ведь на фигурках есть необычные вставки. Также в книгу встроен звуковой модуль, повернув который, можно услышать звуки животных.